Это самый крупный проект на берегу моря в Адлере. Святая святых. Показываю, как будет выглядеть номер в отеле «Волна». У нас здесь есть вариант купить такой же, но с террасой. С террасой на первом этаже. Действительно, пятизвездочные матрасы, качественная мебель. Привет, уважаемые друзья! Я сейчас нахожусь на жилом комплексе «Весна-Волна». Это самый крупный проект на берегу моря в Адлере с территорией 8 гектаров земли, в самой первой береговой. Здесь у нас происходит капитальный ремонт уже имеющегося здания, бывшего санатория, пансионата «Волна», «Весна». Как угодно, как удобно, так и называйте его, дорогие друзья. Здесь у нас строится пятизвездочный отель не побоюсь этого слова, пятизвездочный отель, где на территории будет у нас 8 гектаров земли, на территории 8 гектаров земли будет резиденция, продажи, непосредственно самые крутые апартаменты по федеральному закону 214 с беспроцентной рассрочкой, с ипотекой, если хотите, непосредственно головное здание под названием э, гостиничный комплекс, это непосредственно гостиничный комплекс, в нем я сейчас на данный момент и нахожусь. Здесь во все ведется строительство и Конечно же, у нас еще здесь будет, будут апартаменты под названием «Line One». Они идут у нас вот там за кинотеатром, за рестораном. Они идут буквально в 50 метрах от моря. Цены там от 680 тысяч рублей за квадратный метр. Что сейчас делаю я? Я сейчас вам покажу шоурум, Ориентировочно, как будет выглядеть номер 21 квадратный метр в отеле «Весна-волна». Здесь, сейчас я вам покажу, как будет выглядеть номер. Приготовились? Поехали смотреть. Это будет интересно. Ну что, дорогие мои друзья, наступила святая святых. Показываю, как будет выглядеть номер в отеле «Волна». Заходим. Это головное здание, сразу же говорю я. Проникаем вовнутрь. Естественно, система чип-ключ. Попадаем. Вот так будет выглядеть входная группа. Грубо говоря, вот так вот будут выглядеть у нас так, здесь у нас тоже подкладочка. Вот так вот у нас будут выглядеть непосредственно двери. Вот так будут а, у нас световые полосы. И вот мы попадаем вовнутрь нашего номера. Святая святых, мы попали сюда. Закрываем дверь, потому что уж очень шумно. Смотрите, вот, не знаю, как вот это вот... О, зажгла световая полоска, световая линия. Видите, белая дверь. Здесь у нас будет система... Телефон связаться с консьержем. Я так подозреваю, иначе для чего вот эти провода. Хотел сказать умный дом, но нет. И сразу же у нас ванная. Что вот это такое? Ёк, макарёк. Прикольно сделано. Так, а ты зеркальце, свет мой зеркальце, скажи, загораешься? Непонятно. Путь, епте, чуть падает она. Как загорается, не неделя понятно. Все, пусть так и остается. Главное мне его не, схер... не расхерачить, дорогие друзья. Так, это что? санузел ух ты, вот. с умной системой вот такие вот у нас здесь еще должно все это удовольствие закрываться ну и душевое место но воды естественно сейчас здесь еще пока нет по причине того что это шоурум опытный образец как вот это будет закрываться наверное будет какая-то это Систему. Но, в принципе, все помещается. Душевое есть, санузел есть, э, раковина есть. Все полноценно, офигенно. Закрываем дверь. Пойдемте непосредственно в комнату нашего отеля «Волна». Вот так вот выглядит номер. Что мы здесь видим? Это кто-то приехал заселяться к нам в «Волну». Правильно? Ну, правда, немножечко цветовая другая гамма. Так, смотрим. Номер 21 квадратный метр. На данный момент такие номера строят от застройщика 21 миллион рублей. И то, если повезет. Поэтому... У нас здесь есть вариант купить такой же, но с террасой. С террасой на первом этаже. То есть, то же самое помещение, только вместо балкона у вас будет терраса 12 квадратных метров. Здесь у нас что по оснащению? Само собой разумеется, холодильничек. Так. О, тут какая-то полочка. Мраморная доска. Свет загорается при открывании. Это правильно на самом деле. В пятизвездочных отелях так и должно быть. Видите, да, свет вот так, хоп, потух. Я... А стоп, еще не потух. Так, давай сюда заглянем. Света там нет. Видно вам сразу? Зажегся? Да, зажегся. Вот тут что? О, электрика. Закрываем электрику. Я вам не показывал. Так, вот такие системы. Опа, зажигается при натягивании. Естественно, там у нас зарядка, телефон. Все это удовольствие. И, конечно же, действительно, пятизвездочные матрасы. Качественная Мебель. Ох, какая тяжелая, ее даже не поднять. Ну и тумбочки, встроенные в стену. Так, как они открываются, тумбочки, не до конца понял. Ну, в общем, ручка будет какая-то. Еще раз, по номеру более-менее, я думаю, вам все понятно. Уже более-менее разобрались. Вот такие вот телевизоры большие, так и должно быть. И, конечно же, балконы. Если мы берем на нижних этажах, еще раз говорю, на первых этажах у нас есть такие предложения, полностью вот эта внутренняя часть, это точно такая, то же самое, то, что я сейчас показал. Это у нас удовольствие внизу на первом этаже, только вместо балкона терраса. А если мы берем номера выше этажами, у нас вот балконы мебель вот такой вот столик планируется и такая ротанговая мебель с пуфиками муфиками давайте-ка посмотрим мы сейчас на четвертом этаже видим что Якобы дождик капает, это не дождик, это у нас наверху производят монолитные работы. Ну и вот здесь будет шикарная территория, а вот там внизу номера с террасами. Сейчас я спущусь, шоу-рум мы уже с вами посмотрели. Сейчас осталось посмотреть уже непосредственно номера в отеле «Волна». Это, если что, был шоу-рум. Шоу рум в отеле «Волна». Еще раз, красота, здесь будут небольшие принадлежности. Теперь вы видели все, получается... Вот здесь вот у нас мягкое, вот такое вот удовольствие, подсветка световая, полисборник. Ну и в принципе, в принципе приятно. Классный балкончик, телевизор, свой собственный пляж, отель Волна, зачетный. Еще раз говорю, это был опытный образец, как оно будет на самом деле ближе к... Дело мы с вами увидим и узнаем. Мой номер 8918 880 -07 47 Звать меня Дима. Обращайтесь за покупкой недвижимости в городе Сочи. И у вас будет свой собственный номер в отеле пятизвездочном на Черноморском побережье в отеле Волна. Вот здесь у нас такая вот закрывачка. Боюсь, что я закроюсь и не выйду просто здесь. Чтобы попасть нужен специальный ключ. А ключа у меня нет. Я сюда кое-как, каким-то чудом и так попал. Поэтому, дорогие друзья, обращайтесь. И будете сдавать и зарабатывать на пассивном доходе, как и я, вместе со мной, уже скоро.